Всем привет, с вами Егор Бруховецкий, вот закончился 2015 год, начался 2016. Всех поздравляю, желаю настойчивости, стремления к чему-то достигать целей, ставить их. 2016 год возможно будет сложным для кого-то, да? возможно нет, решать вам, но очень много работы будет проделано, большие планы, новые цели, у меня несколько проектов. Первый – это самый главный, самый такой глобальный, международный проект, связан с интернет-магазином, который работает по всему миру, где могут люди с любой точки земного шара зайти, заказать себе что-то и им приедет это все на дом. Товары будут высокого качества, производители, которые уже работают более 50 лет и себя зарекомендовали по всему миру. С этим интернет-магазином можно будет сотрудничать. Минимальное, что человек может получить, это экономия времени, денег, сервис, обслуживания, гарантия, доставка на дом, человек будет уверен, что он заказал качественный товар если будет заказывать через этот интернет-магазин. Это первый такой глобальный проект, самый основной. Также совместно с первым проектом будет еще образовательная система, которая дает развитие в различных сферах, сферах бизнеса, сферах отношения с людьми, укрепление семьи, здоровья и, и многое другое К тому, чему не учат нас классической системе образования, то есть школы, вузы. Второй, он менее глобальный, связан с ремонтом, ремонт техники. Компьютеры, ноутбуки, мобильные, планшеты, цифровые там фотоаппараты, ну, цифровая техника вся. Этот проект будет по Беларуси изначально работать, будет э, также запчасти для ремонта, также э, может человек э, удаленно связаться со специалистом, а также будут точки мастерские по, по всей Беларуси, где где вы можете отремонтироваться качественно, либо приобрести какую-то запчасть. Эта мастерская будет как бы тоже работать как и для клиентов, так и с партнерами. Вот, А также э, будут лайв-проекты, это отдых, активный отдых экстрим, то есть охота, рыбалка, какие-то поездки, Встречи. Но ну, а также я люблю двухколесную технику. И будет как бы проект отдельно это по реставрации конкретной модели. Это Ява Капелька. Посмотрите на фото, до какого состояния я хочу довести ее. Вот. Постепенно, опять-таки, в зависимости от развития канала, будет возможность опять-таки заниматься именно конкретными вот этими проектами. Канал начал развиваться с конца августа, развился не сильно намного, хотелось бы, конечно, лучше, но так как особо контент не, осо... не всем интересен мой больше там лайв-проект, но все-таки кое-что есть. Но я думаю, что в будущем будет канал расти, расти быстрее, буду вам полезность какую-то приносить, ну а также Спасибо всем, кто меня смотрит. Желаю всем успехов, процветания в новом 2016 году. Всех с праздником. Пока.